Всем привет! И это мой Ice Bucket Challenge. На улице минус 12 градусов. Ебать, у меня руки Вот замерзли. А мне еще смотри, что делать. Бля. О, баран. Ой, мне еще и звонит. Еще бы мобилу там оставил, да? Ааа, как это, сука, не хочется делать! Давай! Да я хотя бы туда сразу достегну, где этот у меня. Полотенце? Да. Слушай, а ему холодно? Я не знаю, лично мне холодно. Я в дубленке стою. Слушай, да. Слушай мне холодно что-то. Вода холодная. Э -э, снег не тает. Да не бросай уже! Лед. Может не надо? Надо. Может не надо? Давай. Да ну нахуй! Я Так ладно. Давай. Давай. Серьезно? Серьезно. А как я не хочу этого делать, честно? Блять! Так, из зоны камеры не выходи, которая вон там стоит. О, как это ХОЛОДНО! Блять, охуеть... О, это холодно, сука. А, блядь. Аж мурашки. Да нихуя себе мурашки, блядь, сука. Все футболком. Давай еще с угроб прыгнем. Там для полного кайфа. Покажи, что ты, сибиряк, прыгни в сугроб. Да, прыгни в сугроб. Я еще так замерз. так замерз. Я возьму. Все, иди сюда. О, сука. Ладно, все. Стоп. Стоп, намов так Нет, не нажимай. Я передаю свой... Айсбаки челлендж э, окорочку. Ссылка на его канал будет в описании. Все, всем пока.